Здравствуйте дорогие друзья, как вы знаете, 1 августа мы запустили розыгрыш, в котором может победить абсолютно каждый участник, а именно 300 тысяч, 200 тысяч, 100 тысяч рублей, а также остальные призы, это кепки, пляжные сумки, майки, термос, блокноты, кружки, значки и настенные часы. Но как мы выяснили, что не все участники до конца поняли всех условий, для этого и создан данный ролик. Итак, для того, чтобы гарантированно выиграть один из призов, вам необходимо зайти на наш YouTube-канал «Строй Гарант Анапа». Далее найти ролик с розыгрышем, либо перейти по ссылке в описании под этим видео. После того, как вы попали на ролик, вам необходимо поделиться этим видео в одной из соцсетей. Например, я воспользуюсь социальной сетью ВКонтакте. Далее раскрыть описание под видео и перейти по ссылке на наш сайт sga23.ru Далее нам нужно оставить комментарий с ссылкой на наш профиль, где мы поделились видеороликом с розыгрышем. Вот так. Готово. Теперь вы полноценный участник. И 31 августа в прямом эфире вы узнаете свои результаты. Я напомню вам, что для того, чтобы выиграть один из денежных призов, вам необходимо выполнить одно дополнительное условие. Это заключить договор на покупку любого дома одного из наших жилых комплексов. На нашем канале есть много полезных видео, поэтому не забудьте подписаться. Ждем вас в нашем телеграм-канале. До скорого!